Программа «Утро в Петербурге» продолжается, и прямо сейчас поговорим на очень важную и серьезную тему – во время периода вынужденной самоизоляции гражданам, у которых доход упал на 30% и более, закон предоставил возможность получить кредитные каникулы. Однако закон об ипотечных каникулах действовал и ранее. Вот чем же они отличаются и можно на таких каникулах побывать дважды, узнаем у юриста и финансового консультанта Елены Феоктистовой. Елена, доброе-доброе утро. Вот действительно вопрос уже прозвучал, точнее два вопроса, которые больше всего волнуют петербуржцев чем отличаются эти ипотечные каникулы которые были в 2019 и появились перед майскими праздниками и можно ли на них побывать дважды доброе утро отвечу сразу да можно побывать дважды главное чтобы они не действовали в один момент а в чем же отличие это как раз является ключевым условием использования Дело в том, что ипотечные каникулы, которые действовали с 2019 года, они предполагают более широкие э, возможности в случае их предоставления. Это не только потеря или снижение дохода, но это и потери кормильца, это и инвалидность, это и болезнь. В случае же с каникулами, которые были введены указом президента, мы можем использовать и применять их только в том случае, когда у нас теряется доход на 30% и нам это нужно будет подтвердить. А также ипотека должна была быть взята до 3 апреля. Это очень важно. Существенным различием является сумма, на которую выдается кредитные каникулы. По закону 2019 года. А сумма ипотеки должна была составлять до 15 миллионов рублей. И при этом это должен быть единственный договор. По закону уже 2020 года мы вправе обращаться э, по, за предоставлением таких ипотечных каникул, если сумма, полная стоимость кредита э, не более чем 4,5 миллиона по Москве, 3 миллиона по Санкт-Петербургу и э, регионам Дальневосточного федерального округа и 2 миллиона в других регионах страны. Если вы попадаете и под первый случай, и под второй, пожалуйста, вначале воспользовались ипотечными каникулами, которые предоставляют сейчас по указу президента, а по истечению их вы можете воспользоваться уже каникулами, которые были предоставлены еще в 2019 году. Какие документы нужны для того, чтобы подтвердить, что доход упал на 30% и более, и вообще какие справки нужны? Если мы говорим о законе 2020 года, то здесь процедура упрощена. Достаточно подать заявление, показать там выписку со счетов, например, и ждать одобрения в течение пяти дней. Банк может запросить у вас дополнительные документы, которые вы уже должны будете предоставить в течение 90 дней. И потом даже можете еще попросить дополнительно срок 30 дней для того, чтобы собрать необходимые бумаги. Справка о доходах, то есть если вас отправили в отпуск за свой счет или работодатель вел какой-то сокращенный рабочий день. Во-вторых, вы можете быть занесены в реестр в качестве безработного. Ну а если вы находились на больничном, то больничный лист будет являться основанием для того, чтобы подтвердить о том, что у вас упал уровень доходов. Елена, спасибо вам огромное, что пролили свет на такую, казалось бы, сложную тему. Но тем не менее, вот еще один вопрос, который я хотел бы вам задать. Сегодня в школах последний учебный день. Мы поздравляем выпускников школ в нашем эфире. Вот несколько напутственных слов от вас в рамках правового поля и финансового консультирования выпускникам школы. Я в первую очередь хочу пожелать выпускникам планировать свои финансовые покупки уже сейчас. Запланируйте, когда вы купите свою первую квартиру, запланируйте, когда вы купите первую машину и запланируйте обязательно, сколько вы будете тратить на путешествие. Именно это помогло мне стать успешным человеком в жизни, потому что я начала планировать с 15 лет. И пускай мои планы не совсем сбылись, и мой план там о покупке квартиры в 24, я и осуществила в 27, поэтому планируйте обязательно покупки и уже начинайте откладывать деньги, они пригодятся всегда. Елена, спасибо вам большое. Напоминаю, что на прямой видеосвязи с нами была юрист, финансовый консультант Елена Феоктистова.